Друзья, всем привет! Вы смотрите новый дневник фаната, И сегодня мы с Серегой вновь вернулись домой На наш родной стадион Открытие Арена Серега, сегодня здесь а, Медиа Медиалига тот самый медиафутбол, который многие наши подписчики... уважаемые подписчики не любят, <свят> не любят, не понимают, не знают. Мы сюда пришли, в том числе для того, чтобы разобраться, что же такое этот медиафутбол. Сегодня играет э, футбольный клуб Амкал, футбольный клуб 10. Что знаешь? Знаю, что футбольный клуб 10 это футбольный клуб, скажем, кольмиков с телеканала ТНТ, где есть наши спартаковские товарищи и друзья. Например, Ваня Абрамов, который был в нашем ролике. Матч Спартак Зенит. Очень круто и очень страшно. Да и такая агрессия, но положительная. Потом Вадим Цай, знаешь такого? Вадим Цай играл за мини-футбольный Спартак. Все верно, что ты в ресурсе. И, наверное, самый такой медийный представляешь, это Азамат Мусы который также болеет за Спартак. Это их команда. А кого-то знаешь из Амкала, кто болеет за Спартак. А кого же? Слушай, на самом деле я с пацанами замкала некоторыми общаюсь. Например, там есть Виктор Блатов. Он помимо того, что болеет за «Спартак», он еще и за мини-футбольный «Спартак» в прошлом сезоне играл. Играл и забил гол в своем дебютном матче. Вот здесь. Вот Витя как раз убежал. И на него просто черканец. Виктор Блатов! Виктор Блатов! Также в Ане Млечне играют. Это человек, который... Во-первых, это рэпер. И человек, который написал... Трек, который перед каждым домашним матчем Спартака играет. Мы просто про это уже забыли: что. Он играет там, потому, потому что, что мы не ходим, не ходим на футбол да? Вот, Но когда мы ходили, э, клип играл, э, музыка играла И, кстати, наш оператор Санек, который сейчас держит камеру Часть этого клипа снимал Серьезно? Поэтому, да, мы как бы Машина, не чужие люди Все друг другу Поэтому посмотрим, что за медиафутбол Расскажем вам Ну а вы пишите в комментариях, почему вы так его не любите Либо, может быть, вы поменяете мнение о нем здесь, сейчас После этого выпуска В общем, мы начинаем Дневник фаната Сегодня мы на открытии арене мы могли пройти мимо этого события и поэтому небольшой выпуск Серега закрывай камеру Слушай, пацаны, вот необычная тема перед каждым матчем медийного футбола команды собираются в такой узкий круг где и игроки, и тренерский штаб, и какие-то медийные чуваки вокруг команды и тренеры или капитаны дают такое мощное напутствие уже, в принципе, небольшое отличие от большого футбола в в большом футболе, короче, не каждый раз такое включает. Друзья, с вами Николай Осипов, президент медийной футбольной лиги. Мы сегодня уже сказали, что очень много ребят из медиалиги болеют за «Спартак». Ты сам за кого болеешь? «Спартак». Тоже, да, «Краснодар». Я весной и так еще за «Ливерпуль». «Спартак». Давай о медиалиге поговорим. Тяжело ли было договориться с «Спартаком» или как проходил процесс переговоров для того, чтобы сыграть на вашем стадионе? Ну, вообще, скажу так, что у нас опыт больших стадионов был. И мы играли в Нижнем на стадионе Чемпионата мира, мы играли в финал на ВТБ, и скажу так, что вот если брать московский стадион, то с «Спартаком» было гораздо проще, как говорится. «Спартаку» открытие арены – огромное спасибо. Очень Я комфортный стадион. Винлайн в этом вопросе помогал? Да, конечно. У нас вообще бы и Лиги не было бы без Винлайна, и, соответственно, этот матч тоже не было без Винлайна. Винлайн – партнер «Спартака», Винлайн – партнер Лиги, Винлайн – те люди, которые вообще эту коммуникацию организовали. Поэтому, конечно, Винлайн очень сильно помог и еще раз тоже спасибо большое Винлайну. А еще Винлайн-партнер Фадри или Кафхана. И благодаря Винлайну наши ребята сейчас могут перейти по ссылке в закрепленном комментарии и получить прибыль до 10 тысяч рублей. Знала об этом? Нет. А еще можно выбрать любимую команду там, например, Спартак? Это знал, уже подписан. Видите, и каждые рубль или сколько там капает на нужды клуба. И я уверен, что эти деньги точно дойдут до команды. Винлайн, спасибо вам большое за поддержку. такую картину, например, фанаты Спартака, активные фанаты Спартака делают свою команду. Те же артисты, блогеры, бывшие футболисты, выпускники академии, фанаты, которые активно играют в футбол. Мы создаем свою команду. Сможет ли наша команда как-то дать плюс, возможно, медийной линии? или скорее это будет минус? ну Во-первых, не имеет значения, на базе чего создается команда. Важно, чтобы команда делала контент и была медийно Понятное, да, чтобы мы понимали, что вы делаете там, выпуски про жизнь команды, вы делаете выпуски с тренировок, быть открываете карты, ребята, индивидуальную личность яркую. А во-вторых, если ты говоришь, что это все будет на базе не фанатов, а и так далее, то вы и так уже медийно понятный бренд, медийно понятный контент и большой канал YouTube. Соответственно, я думаю, что здесь никаких проблем по соответствию статуса медийной команды у вас точно не будет. Друзья, вы напишите в комментариях, хотели ли бы вы, чтобы мы создали свою команду. Возможно, кто из вас придет к нам на просмотр, когда мы эту команду создадим. А может быть, не создадим. Мы же пока не знаем, правильно? Ну, я не знаю точно, а вот вы, я, а вот вы я не знаю особенно. Я вас жду. Друзья, ну что, скажу спасибо Николаю Осипову, еще один краснобелый человек в этом формате, который многим не нравится, многим непонятно, многим нравится. Кому не нравится, напишите в комментарии, нам, ну, будет интересно почитать. Поле тебе в том числе. Да, естественно. Спасибо огромное. Спасибо. спасибо. Спартак чемпион. Закрывай камеру. Закрывай. Бау! Друзья, ну что, матч закончен. ФК-10 проиграл Ангалу 2-1. Короче, мы просто, блин, топим за мяч, топим за футбол, топим за Спартак И у нас есть много друзей, которые участвуют в этой как бы всей истории. Поэтому, ну что сказать, каждый имеет право на свое мнение. Вот, э, я нахожусь сейчас напротив нашей фанатской трибуны, которая, к сожалению, пустая, потому что мы бьемся за то, чтобы фанаде отменили. И, друзья, с нами Иван Абрамов. Привет! Да, Человек, да, который участвовал в наших уже роликах. Ну, расскажи, как тебе в медиалиге? Ну, пока такие ощущения, очень много такого. Тут шоу, в хорошем смысле. Есть, конечно, и в плохом смысле, шоу ради шоу. Но сегодня был довольно-таки доброжелательный футбол. То есть без каких-то псевдоскандалов на пустом месте. Довольно-таки мы друг к другу уважительно относились. И не было каких-то грубых фолов. И я успел там и с Филом на той скамейке у Анкала посидеть. Фил Воронин играет за Амкала. Да, Филипп Воронин. Вот. В принципе, хорошая игра была. Но обидно только на последних секундах пропустили. Это всегда обидно. Потому что Да, да, да, собственно. Но я бы никогда в жизни не сыграл в РПЛ. А в медиалиге у меня получилось сегодня 10 минут пробегать и не привести гол свои свои ворота. Представь, фанат Спартака создают свою команду. Футбольную. Не медийную, но очень популярнее. Где будут играть болельщики Спартака разного формата. Мне как зритель, конечно, было бы интересно. Мне как еще фанату Спартака интересно. Тут все вместе. Конечно, интересно. Делайте, приходите. Спасибо тебе большое. Мы желаем тебе удачи, Давай. удачи твоей команды. Спасибо. Команде, точнее. И вот. команде. И нашей команде. И нашей команде, нашей. В первую очередь. Ну. Всем добра. Закрывай камеру. Закрывай, прям рукой закрывай. Всем добра. Друзья, с нами Витя Блав, как мы уже сказали, Витя Болин Спартак участвует в проекте, ну не то, что в проекте, в мини-футбольном клубе Спартак да, играл. В чем плюс к Да плюс в том, что это в любом случае какая-то офигенная движуха, которая дарит эмоции. Неважно, что -то. иногда они плохие, как, люб как любой футбольный матч. Одним дарит плохие, другим хорошие. И здесь то же самое. Все там луч, говно, то говно, то не так. Но правильно с этим а -а медийная лига дарит эмоции. Это самое важное. Равнодушно никто не остается. Друзья, Вадим, царь. Uh, бывший игрок мини-футбольного клуба Спартак, кто интересовался мини-футболом, многие его знают, потому что, ну, чума на поле. Тебя сейчас сравнили с Сэнголаном да, с кем да, еще да. там, с кем-то не сравнили. Мини-футбольный клуб Спартак, его закрытие, ты в нем участвовал. Uh, как ты думаешь, есть будущее у мини-футбола, точнее, есть будущее у мини-футбольного клуба Спартак, возможно, которое скоро или когда-то... Ну, я пора. сейчас вам, наверное, раскрою. Инсайд. Uh, да, ваш. Инсайд. Uh, Инсайд! <laughs> да. А, да, я сейчас стал главным тренером московского спартака. Футзал, а, футзального. футзального Да. Мы будем играть в мини-футбол. Ага, чтобы вы понимали, ну кто в теме. Я играл просто и футзал, и мини-футбол. Футзал от мини-футбол немного отличается. Правильно, да. Да. И как вы делаете футзальный клуб? Мы делаем футзальный клуб и соответственно будем участвовать сначала на Москву. А в следующем году все будет нормально, мы будем участвовать в решениях. Да ладно, ничего себе. Так что всех ждем. Прикол, прикол, прикол. В целом, медиалюбе. Слушай, мне очень нравится, в плане того, что именно, если говорить о нашей команде, да, ФК-10, очень хороший контент и все люди, которые здесь собрались, они очень-очень добрые. Даже те, кто такие звезды, как Долгу, как Азама. Ну все. Они Только... обычные, люди, Они вообще? обычные да. люди да. То есть это очень-очень радует. И приятно с ними общаться, и находиться с ними. Поэтому и в команде такой же. Слушай, Обычно. желаем тебе удачи. Спасибо большое. А когда болельщики Спартака сделал свою команду, ну что, такие профессионалы как ты должны быть. Тем более ты скоро станешь медианами. Да, Ты точно. мне свой Gmail скинь, и мы тебе там чек то Хорошо. Ладно? Хорошо. Ладно? Все, давай. Спасибо. Удачи тебе. Друзья, с нами Азамат на по Сухолею. Угу. Азамат. Uh, все тебя знают, что ты болеешь за «Спартак» да. Это в первую очередь да. в вторую очередь ты известный uh, комедийный актер И в третьей очередь ты собственно, основатель и игрок, как мы сегодня увидели, футбольного клуба «10» Ну, в меньшей степени игрок Можешь сам распределить, либо подписчики это берут в комментариях, да? Как лучше Азамат, такой тебе вопрос Можно ли сравнивать, как многие говорят, медиалигу с нашим профессиональным футболом? Или это две разные вообще субстанции? Слушайте, ну мы вообще новички вообще. Я все это время приходил вот на эти трибуны только чтобы послушать, что здесь происходит, вот, да, по обе стороны. И что здесь происходит с моей любимой командой. А тут, когда тебе дают такую возможность прикоснуться к какому-то вообще внутренности, вообще футбола как такового, ты понимаешь, что это, это большая, вообще такая, ну, это целая <къех> целая жизнь. Я не боюсь этого слова, поэтому. Мы вот сейчас многие, и Ванька, Абрамов, подключали вообще очень много своих дел. И вот сейчас хотим побольше времени уделить своему вот, вот, именно, своего, вот именно футбольному клубу 10. Да. А что касается РПЛ и медийной лиги, ну конечно ну как уже многие ну, миллион раз уже сказали что типа здесь как-то по-свободнее все но тем не менее э, хаос всегда побеждает э, традиции и правила здесь всегда но ну, все, все равно вот даже в таком свободном месте должны быть правила и традиции должны быть какие-то э, четкие уставные вещи тогда мы будем когда мы будем играть и понимать когда мы проиграли или когда мы выиграли а когда происходит ну такой всеобщий бардак я не называю это сейчас здесь, в единолиге, я да. вообще говорю, когда всеобщий бардак, то это может оттолкнуть ребят. Дело в том, что сейчас же очень много молодых пацанов, футболистов, которые ищут модель поведения. Они смотрят на нас, на, вот на, на, на наших ребят, на вообще смотрят на звезд футбола и ищут, как, как себя вести теперь. Вот я хочу быть как Соболев, или я хочу быть как Джики, я хочу быть как Умяров и так далее и тому подобное. Я хочу быть как Кокорин, я хоть, мало ли. Не дай бог. Да. Мало ли, я говорю. Поэтому и ребята смотрят на МФЛ. Они видят, что здесь миллионные просмотры, там, не знаю, поклонники. И смотрят на то, как человек там себя может там, как не так повести. И это берут за пример. Вот лично мое мнение. Хочется показать пример. Хочется, и вот мы даже ребятам из десятки говорим. Хочется показать пример. Ведите Пред... себя достойно. Ведите себя в да. первую очередь достойно. Потому что футбол это в первую очередь праздник праздник не может быть злым, плохим, Правильно. праздником с детства нас учили, праздник должен быть это добро, это веселье, это улыбки, это радость ну, пребывания на, на этом празднике и раз тебя допустили до этого праздника должен, то будь да, добр, веди себя достойно очень грамотные слова Но переходя к празднику и, так скажем грустной его части Азамат, я знаю, вы практически каждый матч ходите на футбол да. и наблюдаете наши трибуны сейчас, сейчас, сейчас я увы говорят. не вижу вас что вы можете сказать об этом? ребята протестуют и без этого футбола ну, как такового футбол нет. без фанатов? Нет, это не футбол. футбол. Поэтому... поэтому э, и я вижу даже по ребятам, которые на поле здесь, они понимают, что вот здесь... Отсюда ну, энергетика, которую вы даете отсюда, это бешеная вообще. Я <связь> прихожу с детьми и... У меня две дочки. Но то, что они видят, говорят, что люди, папа, ты, так, ты тоже так болеешь, как они. Я говорю, ну я, я, я немного... С другого нет, места я, немного, да? я чуть более сдержанно, но ребята заряжают мощно, конечно. Дай бог, но... мы скоро вернемся. И снова подарим праздник. Если есть в этом предпосылке, то я буду только рад и счастлив. Спасибо, Спасибо тебе большое. Вам. Удачи в ваших кабанах. Спартак. Вперед, Спартак. Спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях. Пишите, почему вы против, почему вы за, собственно, такого футбола. Я не считаю, что его можно приравнивать к как бы, профессиональному футболу. Это шоу, это как кино, это как театр, это как цирк дюсолей, там каких я не знаю. Короче, это совсем другое, но за этим, на мой взгляд, прикольно наблюдать. Если вы против, ничего против вас не имею. Короче, дневник фаната специально для соцсетей. Мы заканчиваем этот выпуск будет небольшой всем нашим краснобелом кто участвует в этом шоу огромный привет мы знаем что среди вас есть много толковых пацанов ну и все это был дневник фаната всем спасибо ставьте лайки увидимся надеюсь скоро всем пока